Едва ли не двукратный рост землетрясений ожидается на Земле, начиная с 2018 года. К таким выводам пришли ученые из Университета Колорадо в Болдере, изучив статистику землетрясений магнитудой свыше 7 с 1900 года. Многолетние наблюдения показали, что землетрясения случаются чаще, если скорость вращения Земли вокруг своей оси немного уменьшается за счет внутренних причин. В XX веке было обнаружено 5 таких периодов, когда число землетрясений значительно превышало среднее значение. В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений. В среднем наблюдения показывают, что в годы замедленного вращения Земли землетрясения магнитудой 7 случаются на 25% чаще, чем при быстрой Земле, несмотря на то, что изменение продолжительности дня измеряется миллисекундами. Тем не менее, эти колебания в скорости вращения планеты легко детектировать при помощи современных средств радиоинтерферометрии и атомных часов. Пока ученые не смогли до конца выяснить природу данной взаимосвязи. По этому поводу есть две точки зрения. Согласно первой теории, Земля является сплюснутым шаром, поэтому замедление вращения приводит к тому, что планета начинает расплавляться к полюсам. Отсюда возникают усиление таких эффектов, как сжатие и столкновение тектонических плит, накопление деформаций и поврежденностей, что в итоге вызывает активизацию землетрясений. Вторая версия гласит, что при трении жидкого и твердого слоев Земли